Международная промышленная выставка «Иннопром», куда любят выбираться чиновники самого высокого ранга, довольно часто радует интересными экспонатами на автомобильную тему. В частности, в этом году весьма любопытную экспозицию представил Федеральный институт НАМИ.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 Так что название выглядит вполне логичным, поскольку легковушки марки «Аурус» названы в честь башен московского Кремля. Это тяжелый электрический мотоцикл, оснащенный 200-сильным мотором. При разгоне до сотни новинка уверенно выезжает из 4 секунд, а ее максимальная скорость составляет 200 км в час. Запаса электричества должно хватать на 200 км пути. Производство мерлонов должно начаться до конца этого года. Но первыми получателями будут не частные заказчики, а гаражи Федеральной службы охраны и МВД. Силовики планируют использовать двух- и трехколесные «Аурусы» для сопровождения кортежей первых лиц. Удовлетворять нужды частников планируют не раньше 2023 года. Другая новинка внешне ничем не отличается от серийного седана «Сенат». Но по факту перед нами совершенно другая машина.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 8 килограммов водорода хватает, чтобы преодолеть до шестисот километров. Правда, емкости для хранения топлива пришлось рассовать буквально по всему кузову. При этом полноприводный седан оказался намного шустрее своего бензинового собрата. До сотни водорода «Мобиль» ускоряется за 4 секунды ровно, тогда как бензиновой версии для выполнения спорта требуется около шести. Разработчики проекта не скрывают, что рыночные перспективы автомобиля, потребляющего химический элемент номер один, по-прежнему туманны. Сейчас производятся только демонстрационные образцы для изучения самой технологии. Впрочем, и заправлять такую технику пока негде. В России, а точнее в подмосковной Черноголовке, пока существует лишь одна водородная заправка.